Времена плановой экономики, когда дальнобойные грузоперевозки были централизованы, никто не предполагал, что здесь поворота на колхоз имени Ленина будет Оренбургский центр сопротивления Платону. Потом То есть вот разные автомобили. Вот у вас здесь порядка 50 автомобилей а в других регионах, но в Дагестане там вообще сотни, по-моему. Ну, я сейчас по количеству автомобилей, в где-то сильнее, где-то меньше, где-то больше, там Чита, если видели, да, в интернете там тоже очень сильно. Я не знал, В Ан-УДе если там еще 3 где-то по-разному, по разным полициям, пусть они сильнее присутствуют, не сильнее присутствуют, ребята, без соядности. Везде по разным полициям. Там, там, там, по там, по там наносим, сусу, Каи, полиция... <свят> Спокойно, да, все <свят> ну, По <и> домам, хоть и часовой. То есть выявляют и как наказывают, что нет, просто знаете, как, кто здесь стоит. Ехал за рукой, полицейские дамы. Ну, какие Сам что женщине полицейский пришел, о это говорить. А за, начинает говорить. Она начинает обрать, Он там стоит, что-то ходят. Тут... Чтобы жены вас возвращали как бы к работе, <сосвязь> да, да? Да, да? Ну, к работе, не к работе, да. Ну, в вот Ну, давайте вредим, скажем, что голова человека попадает. Попадает, но прекрасно понимаешь, что это... Так, Все-таки вот здесь вы сколько уже стоите? Вот 50 вот, этих машин. Сутки. По времени Четвертые. Четвертые сутки. А вот а, сначала марта вылет это какие-то... 27 числа выехали, поставили в день, потом съехали по дорогам. решили вот, что... что... Назад выехали, ну, потихоньку машины, приезжают и до тех пор, пока власть не пойдет на переговоры? Ну, как минимум, да, пока не начнется. И пока только вот с Сухаревым других встреч не было, кроме Сухарева. На сегодняшний момент у нас в области. Я... А сколько участников в тачке на данный момент? Да, здесь стоят, здесь которые дома стоят, да, вот у нас Алексей, например, машины на ремонте. Ну, тем не менее, машины не работают. Ну, да, жизнь, да, если взять по области, да, ну, со всеми нашими игроками, процентов моему ну, С половиной. Ну, вот говорят, в Ширлаке, мы сейчас с мужчиной говорили, там тоже многие... Тем не менее, не дома, просто, но тем не менее они стоят тонны, поддерживаются отчеты. Есть люди просто, которые солидарны. Они состоят как немало, не люди, но тем не менее они солидарно поддерживают наши общие интересы, общие. Понятно. Ладно, спасибо. Еще раз повторимся, то что вот на самом деле, мы что, мы ничего лишнего не просим. Мы просим в первую очередь того, чтобы работала Конституция. Та Конституцию, которую приняли законодательном уровне мы совсем не согласны с этим платоном куда это идет деньги кто это такой платон что это за организация которому мы перечисляем деньги это первый вопрос второй вопрос не задали который насчет детей молодых которые якобы их проплатили нет эти дети можно их что студенты они они я думаю понимают так как вся масса большая масса населения россии понимают несогласие многих ряда закон принимающих правительство и они выступают против вот этих вот олигархов которые за счет рядовых граждан пополняют свои потерянные за счет самки деньги которые в офшорах остались сейчас они пополняют за счет опять же нас обычных налогоплательщиков их же освободили от налогов их освободили знаете? от налогов да. Да. мало того их воз... им теперь возмещают эти потерянный. За наш, счет. За наш счет. И это молодежь понимает, эти студенты, они выходят, тоже э, принимают сторону Навального, не из-за того, что они хотят быть революционерами. Просто они понимают и им нечего бояться, нечего терять. Они идут. Может быть, их не родители многие. Я многим разговаривал с людьми взрослыми, которые согласны были бы тоже выйти, присоединиться к нашей задачке сегодняшней. У многих там работа где-то госслужащие, где-то там еще какие-нибудь. Хотя... При частном разговоре все они меня поддерживают. Мы с вами согласны. той ситуации, которая в стране, я прежние два срока голосовал за Единую партию, голосовал за Путина. Он Россию с колен поднял после Ельцина. Да, он поднял Россию. Но теперь он использует всю Россию лично для себя и для своего окружения. Поэтому последние выборы, я уже это видел, я последние выборы, я ходил, голосовал за коммунистов. Не из-за того, что я оппозиционер, не из-за того, что я революционер А из-за того, что нужно России изменить какие-то взгляды, изменить систему Потому что нельзя всем, всему населению работать для того, чтобы кто-то, какие-то люди конкретно обогащались То есть мы не рабы, мы не рабы Мы не рабы, мы согласны работать, зарабатывать Но не, но не до такой степени, чтобы за счет нас кто-то там, олигархи, там жировали, тот же Медведев чем он таким заработал, что у него такие дачи, яхты, чем он умнее, чем он лучше, чем он талантливее, да, виноградники, которые в Испании, чем он талантливее, вот, всех здесь нас собравшихся, пусть он докажет, сколько раз у него богатство превышает, каждого из нас, да, какого каждого, вместе собравшихся, сколько раз превышает, пусть он докажет, что хоть на чуть-чуть он лучше чем-то умнее нас. Все договорщики России... Питнее, чем медведя. Один. Однозначно, да. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. спасибо. Народное телевидение Оренбуржия. А можете сказать, вот, как ваш быт устроен? Вот с чего начинается день? Во сколько вообще вы просыпаетесь? А, чем ну, занимаетесь? Какие, может быть, плакаты выставляете на дорогу? Мы провожаем бабу. Видел такое? Что сказать, что добавить? Вы здесь все собрались, чтобы об отмене Платона. Мы не против строить дороги, но только не за нас счеты строить. Мы платим налоги, транспортные, акциз в топливе. Что еще нам надо? Мы ж, Виктор меня звать. Мы же не овцы, чтобы стричь нас и стричь. Виктор, давно ли вы работаете на больших грузах? Что перевозите? Из какого населенного Мы перевозим все и везде. Где по есть грузы, по всей, России. По всей, по всей России. России. Сколько лет за рулем? С 86-го года. Как пришли в эту отрасль? Как пришли? Купил машину, начал работать. Как так? Никто сюда носил. Когда некуда было идти работать? Да. Некуда было идти работать? Конечно. Мне в 45 лет еще сказали. Ты уже старый, нам помоложе нужны. А Пришлось брать машину и работать. Представьтесь, пожалуйста. Петр. Я вообще с 79-го года за рулем. Я всю страну. Не Россия, а СНГ все проехал вдоль и поперед. Еще тогда, в те времена. Просто положение, если были бы рабочие места и нормально достойные зарплаты, я бы что с тобой ковыряться на своем личном команде, что голову морочить. У нас нет мест достойных. То есть места есть где работать, но надо бесплатно работать. Вот те люди, которые сейчас говорят за платок, они имеют очень большой автопарк, и они водителем не платят зарплату. Поэтому они имеют бабки. А если бы они водителям платили, они бы это почувствовали. А то водители за так у них работают, как быдло. води человека в машину, покажи, что. Как. Евгений, вот в этом, в этой кабине сколько вы провели времени? Как вы здесь работаете, как живете здесь? Мгновенно останавливаемся, приезжаем. Есть у меня чайничек покушать, сварить. Вот, вот, газ, ну, сахар, плиточка небольшая вот для такого, для такой маленькой машины, в принципе, вот газовые плитки как бы достаточно по счету. Останавливаемся, когда это диван, он раскладывается, но прежде ему разложить все вещи надо, там убрать куда-то, рассовать. Потом он раскладывается, и вот так вот спим. Вы вот же таких... с напарником ездите, да? Нет, один, я один. Один с рублем другой подменяет? Нет, или нет, я один ездил. Да, вот, ну, грубо говоря, минимум на неделю я уезжаю и работаю. Вот неделю в таких условиях я живу, скажем так. Угу. И, конечно, это не сахар. Это никакой не сахар. Если бы у нас была инфраструктура, развита так, как да, в Европе, Америке, где можно было остановиться, где можно было по-человечески э, в кафе... Ну, в кафе у нас есть более или менее. Но чтобы где-то при... да, да, где прилечь, чтобы. Ну, как гостиничных комплексов у нас практически нету один-два, допустим, да, вот, которых я, допустим, знаю. Я, в принципе, работаю по области. Как бы, ну, захватываю Самарскую область, Башкирию. Вот такие вот. А, как бы у нас, вот по Оренбургской области, я в одном месте знаю, только где можно, допустим, и не знаю сколько, как бы даже не интересовался, где можно переночевать нормально. В в гостиничный комплекс есть где можно постираться, где-то душевые, более-менее, более-менее последнее время у нас есть. А так вот все в этой машине происходит. Понятно. И получается, сколько в, в деньгах, если вот в суммах, вы потеряли с введением платона? Ну, вот один, один водитель, только вот это ваша грубо, машина. Грубо это? говоря, как будто бы я кормлю еще одного водителя с собой. Как будто бы я еще кому-то зарплату плачу. В два раза меньше, в полтора... Ну, скажем так, Прибыль. если у меня пробег 100 тысяч да, в год, если взять средний, ну, 100 тысяч в год пробега, у меня получается 150 тысяч я теряю в год. Рублей? 150 тысяч рублей в год. Если брать рубль 50, возьмем. А если 3 рубля в ключ, то я буду 300 тысяч терять, два раза больше в год. Потому что для вот стороннего человека, ну, там, полтора рубля подумаешь, не такая большая сумма да -да. за километр, да. Да? А если, водителя... про, если проехать 100 да. тысяч километров, то уже получается, грубо говоря, если рубль 50, то 150, правильно? Тысячи денег я теряю. У меня вот колесо э, на этот автомобиль варьируется от 10 тысяч до 15. На эти деньги я мог э, купить резину на машину, 10, 10 баллов. Вот на этом я и теряю. Приходится экономить на чем-то. А вы смотрите, наверное, в Ютубе много дальнобойщиков, да, да, которые да, в Америке да. работают, да, да, в том числе да, да. россияне. Да, да, тут русские. Вы, там, они прям стандарты такие здесь... записывают, говорят, ребята, бросайте все, давайте сюда, тут вы будете зарабатывать. Вы не хотели бы уехать за рубеж? Там есть... Ну, я не знаю, здесь мои родители, здесь я родился, здесь я живу, моя семья. Я не хочу, я люблю свою страну как бы. Как бы родину я люблю, я не хочу никуда их. Я, я, я хотел бы, чтобы государство мне мое сделало мне условия, чтобы я мог работать. Я не отказываюсь работать. Я оформлю как индивидуальный предприниматель, а не как говорят серые дальнобойщики. В принципе, у нас не осталось уже серых дальнобойщиков, потому что э, все фирмы, какие-либо даже по зерну, допустим, да, мы работаем, перечислением работает в основном. Им невыгодно платить там наличкой. Я хочу работать в своей стране. Я хочу, чтобы мой сын в моей стране хорошо жил. Вот что я хочу. Поэтому я и здесь стою. А сколько лет сыну? 8 лет сыну. Моя... Когда я учился, мои родители не платили ни за... ни за школу, ни за сад. А сейчас платное все. Абсолютно все платное. Бесплатно. И у нас даже умереть бесплатно не дадут. Вот, а я хочу, чтобы по-другому было в моей стране. Чтобы я снимал, да, допустим, ролики и людей призывал, кто в Россию уехал, русскоязычный, приезжайте в Россию, у нас здесь все хорошо. Я бы вот так хотел, чтобы было, на самом деле. Туда не хочу я, зачем? Да. да, я смотрю многих, там прям, с одной стороны, может, наиграно, вот, дальнобой лайв, там, Давид есть такой, парнишка из Курска, вот я за ним наблюдаю, Больше вот, большинстве... Вот так. А дороги наши, вот как раз то, на что платоновцы Артенберги собирают деньги. Если сравнить их с тем, что вы видите в тех же самых роликах, там с немецкими автобанами знаменитыми, наши дороги. Они рядом не стояли. У нас, можно сказать, нет дорог. У нас направление. У нас направление. Особенно мне приходится, как зерновоз, да, вот у меня, по деревням, по ездить, ну, по периферии. В некоторых местах вообще дорог нету. 60 километров отреза едешь 3 часа. Представляете себе, 3 часа. Ну, невозможно. Дорог у нас практически нету. У нас, у нас отрезки дорог есть, а все остальное у нас направление. На КамАЗе, вот на этой машине, ну, это нужно проехать, чтобы понять, что это такое. Наши российские дороги. Как бы на словах это не описать. Ну, КамАЗ, он все-таки создан для наших дорог, он, наверное, все-таки более-менее. Ну, не вот для таких ям, он создан для наших дорог, а у нас нет дорог. Вот в чем дело. Я согласен, для дорог. Но у нас нет дорог, как такового направления в основном. Как весна, осень, в нашей деревне не заехать, не ни выехать никуда. Вот и приходится, вот буксуем, рвем сцепление, и ту же резину, ту же солярку палим, в том числе, в которую акциз, уже мы заплатили этот налог. Вот как-то так. Сервис? Сервис вот все сами делают. Для отечественного отечественных, отечественных У нас... машин. Есть же скани, там да, те же самые маны. Да. А для КАМАЗов. Для КАМАЗов есть, но это для нас не неподъемно. Очень. У нас есть КАМАЗ-Автоцентр в там такие цены, так что проще очень не неподъемно. Я бы с удовольствием под ним не лежал, зачем мне? Я бы загнал его в сервис, как те же блогеры да, в Америке делают, загоняют на сервис сидят, пьют чай, кофе где-то в зоне отдыха. Потом просто забирают их. И при том, при всем там при сервисах гостиницы есть, которые практически стоимость ремонта входит. Все у них. Вот еще что как бы. А у нас нет, сами ремонтируем, все дома ремонтируем. Как ваше имя отчество? Николай Васильевич Николай Васильевич, как вы относитесь к акции протеста дальнобойщиков? Ну, что-то они свои требования, мы не спасаем Но вы их поддерживаете? Да А вот те, кто работает в вашем сервисе, они тоже дальнобойщики? Нет, они у нас только будет. Платон платят они за Платон? Ну да, вы считаете, правильным ввели платок? Наверное, обижают ребят, если протестуют. С чем-то недовольны. Там эти платы. Дополнительно я слышу как телевизора. Вы сам э, я не, не, не водитель. Водитель, mm -hmm. водители то водитель. Ну так что, если люди обижаются, значит надо идти на уступки власти какой-то. Какой-то искать компромисс. А видели, кто-то власти приезжали сюда? Не mm видел. -hmm. Я думаю, что компромисс нужно искать и в сторону водителя выбирать, как суть Протест дальнобойщиков. Ага. А, вас как имя? Екатерина Фадеевна. Екатерина Фадеевна. Как вы относитесь к тому, что протестуют водителя против Платона? Ну, конечно, положительно я отношусь к тому, что внимание-то надо дальнобойщикам выделять. Дело в том, что это очень трудная работа. И что они такие большие разве деньги получают. Поэтому... Надо, чтобы правительство на вас уделило внимание. Приходят э, люди, которые тоже высказывают свое мнение, другие водители. Вот именно, что как они встали, вообще покупатели вообще не по Даже вот никто не заходит, не надо нам снимать меня. А почему так? Ну, я не знаю почему. Потому что стоят э, полиции. Вот личный раз никто может сказать, за не Что сейчас нет полиции? Ну никого нет, то все равно, как они встали, вообще никого нет. Я не знаю. А вы сами лично как э, солидарны с ними или наоборот вы считаете, я зря они это делают? Ну... Да, мам. Я сейчас перезвоню себе. Протест. Да, как вы относитесь к этой акции, протестной? Отношусь, но они вроде тоже их к понять, Работать не дают. Ну и мне тоже как-то вот это вот Ну, нехорошо никак. Не вот как они встали, и вообще... Ну, не А вот до этой акции протеста у вас дальнобойщики часто останавливались, забрали? Ну, конечно, брали? останавливались. ГСМ у вас, э, Масла, да? Масла, Сам... Масла, да. Хоть что-то брали, сейчас вообще не помню. Все То есть и вы страдаете, получается, от Платона? Страдаю. Yeah, let me see what